Так, всем привет. В общем, очередная игрушка. Я бы даже сказал ее не то что для программистов, а для инженеров. Но она в стиме, как бы А если фильтры там, короче, ставить типа игры для программистов, программинг и все такое вот показывает эту игру. Это игра от Zactronic. Производитель такой игр. Все очень любят эти игры. Отзывы очень положительные. Вот. И в общем решил я запустить эту игруху Ну и собственно говоря очередной обзор на очередную. Чего у меня голова крила Я вот так вот говорю как то А ладно пофиг. Но она довольно старенькая. Вот я ее запустил. в начале была заставка какая-то. Кто-то какой... ехал на какой-то машине куда-то какие-то вспышки были, то ли ракеты, то ли еще какая-то херня. А потом я оказался где-то в космосе. Я сам себя не вижу. Вот я как бы вот так вот хожу. Вот. Потом я появился между какими-то инопланетянами. Ну тут смотрите, тут нельзя сбросить обзор, О, ну этот прогресс, да. Я бы вам все показал. Но не столь важно. Короче, я оказался перед инопланетянами. Они похожи, знаете, немного на тех чуваков которые в фильме 5 элемент были такие с большими бошками вот что-то они мне там говорили короче моя задача решать всякие головоломки ну, в космосе и типа построить ну, типа не фабрики ну короче всякие головоломки сейчас увидите на самом деле я еще ни одной головоломки не решил только-только вот приступил вышел и смотрю как бы ну это не записалось вот это все виду ну сбросить нельзя прогресс Поэтому, грубо говоря, я сейчас даже ничего еще не решал. Буду вместе с вами решать. То есть я еще не тренировался. <coughs> вот. И если вы смотрите этот видос не с основного канала, то можете подписаться на основной канал, потому что этот видос будет на нескольких каналах. На лайве, там где у меня игры всякие. На основном канале, где у меня программирование. Вот. Так вот, на основном канале у меня есть обзоры также всяких игр для программистов и ну да для программистов. короче короче тут меня насыпали какой-то ерунды еды точнее насыпали я ее съел вот так вот я клик клик клик клик и съел и все не знаю ладно <coughs> решим задачку теперь смотрите что надо сделать вот тут слева у меня слева у меня у меня есть джетпак, я могу типа полетать, видите. Вот. Короче, мне надо... Вот отсюда будут ящики выпадать. И они будут выпадать, и их надо доставлять вот сюда. Вот. То есть я могу блоки крутить. То есть у меня вон слева конвейеры, если вот такая вот хрень. Я его могу крутить. Подожди, то есть, ну, выбирать направление и правой кнопкой выбирать. Короче. Стой, а что это разные знаки? Это типа разные ящики в разные места? А, -а, а, вот эти ящики сюда. Ну, давайте я вам покажу. Раз, ой, ой, ой, -ой, -ой, -ой не туда. Не туда вот, я левой кнопкой кликаю. Вот, смотрите. Ну я там немного было обучение. Вот я нажимаю R и понеслось. Чик-чик. Ну и инопланетяне меня напрягли. И вот. А эти ящики не идут. Туда, куда надо. Нажимаю R. Так, значит, вот эти надо доставить. Вот сюда, а эти сюда. Так. А ну-ка давайте по. Нет, нет, нет. Подожди-ка. А если я вот тут прям построю. Да, тут вроде, видите, вот так вот можно, вроде как раз... А это тут выпадет, интересно, должен выпасть. Ага. Давай это туда. Сейчас посмотрим, доедет он до места назначить. Да должен, должен. <с percentage> да ну как бы отзывы хорошие Ну игра по моему 15 -го года что ли а ну-ка запустим бэмс да идут идут теперь осталось этот вопрос а ну этот вопрос в принципе тут ничего сложного а, не, как ничего сложного. Надо на ту высоту. А, не, все правильно. На, на ту же высоту он. Вот мы сейчас его вот так вот и объедем. Короче, инопланетянам что-то надо, они, видимо, сами не соображают, но судя по фильму пятый элемент, да, они те чуваки были не очень сообразительные. Так, можно ускорить. Смотри-ка, и тут еще. Ух ты, смотри, кто-то круче, чем я. Что Че это по 53? Это. А, за 53 цикла все сделалось. То есть, получается, можно оптимальнее сделать, да? А, наверное. Наверное, вот вот так можно сделать. Смотрите. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Вот, вот так вот, наверное, можно сделать. Так. Ну да. А, Ой, не-не-не-не-не-не. Где -не -не -не -не -не. перевернуть? А те блоки я сейчас удалю. Музычка прикольная. Так, а вот это, вот это надо удалить. А Ну-ка. Да, можно по-другому. И что, оптимально или нет? Нет. Сейчас 50 не понял. А, в, короче, в некоторых. О, вот тут я А вот здесь. А что не так? А как я тут еще Тут больше я никак не оптимизирую. Тут по. Ну, тут по самому оптимальному пути, вроде как. Или, короче, нафиг, все, давай идем дальше. А... Идем дальше. вот такая так есть это решение сделать открывается новые два решения Это что у нас тут новый тип или нет а блок конвейер вот давайте попробуем так это я попадаю ух ты и чё что тут Что-то я не вкуриваю Сюда надо доставить. Хорошо, отсюда. Shift. А, -а, а Тут добавляются новые эти платформа Конвейер есть. Это модификации. Что они делают? О, я сюда могу вытянуть. У меня шифт сожат. И чё 5 а ну-ка нажму 5 ты типа выделить могу еще дальше ладно один а это что такое за элемент а как короче смотри-ка это что означает вот так вот тык тык я хрен его а надо склеить Так, наверное да я понял Ой, ой, не-не-не-не, я понял, их надо как-то склеить, давай тогда сейчас. Нет-нет-нет-нет, блин, вот сделаем как-то встречу на Эльбе. Вот тут они где-то встретятся, так... Получается раз, два, три, раз, два, три, четыре, четыре, пять. Вот они, вот так вот. сюда подъедут. Хм. Давай поставим платформы. Сейчас про контроле надо опуститься. Так. И давай я поставлю вот эти два блока. Я посмотрю, что они... Ой, что они делают? А ну-ка... Хрен я знаю, что они делают. <как> а, давай. Вот тут я блоки поставлю. Чик-чик. А эти раз-два. Вот. Вот тут их поставлю. А ну-ка. Да, все, вон они склеены, получается. Я понял. А, ну тогда все понятно. Тогда это сбрасываю. Вот. Задача ясна. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Чик-чик-чик. Да, б... Чуть не упал. Блин, аж. Аж холодок. Знаете, по спине прошел. Так, ладно. Блин, а если бы их еще переворачивать надо было, это вообще было бы интересно. Так, ускоряем. И что, у меня не оптимально? Ах ты зараза. А почему? А что не так? Что не так-то? Давай это уберем. И это уберем. Ну, так, а что тут не оптимально? Что я не вкуливаю? так дык тык-дык-дык-дык тык, тык. хрен его знает 5 а что 5 если вы я типа выделяю а я могу смещать блоки а как смещать а как смещать а вот так вот прям я зажал и мышкой двигаю ладно хрен с ним не оптимально так не оптимально Идем дальше. Фу. Ну в целом вроде ничего. Так, смотрите, я сколько пооткрыл. А, угу. платформ блок. А, вот здесь описание, что это такое? Используется для поддержки, короче, всяких инструментов и заполнения всякого пространства. Energy. короче, соединяет блоки. Ага, вот новые пазлы, а много их тут интересно Но ну, судя по всему много. Ну, <связывая> <связывая> судя по видосам, то там много всего. Так, что тут? А, можно. А, можно использовать не, не не обязательно вот эти движущие. Тут же она будет проталкивать его. Так, я, я правильно понял? Вот, смотри. Так ты имеешь в виду? А, не, нихрена. Надо же и тут еще поставить. вот Ну да. Блин, реально. Зачем мне? Я... Наверное... Я... А... Ч ⁇ Нельзя одного, надо сразу, чтобы три было? А как это мне сделать? Как это ты предлагаешь? Ну и что ты что-то не врубаюсь? Так. Ээ... Ну, два соба соберется. Я что-то не особо врубаюсь. Вот эту вот картинку. Хм. А что это за рейтинг? А, вот, ну вот тут вот, справа внизу, вон там плюс нолик, смотрите, нажимаю скобочки. Это что-то что такое? Хр ладно, ладно, ладно. Блин, надо подумать. Mm, короче, короче, это чуть под... Это кто такой? Короче, я остановил. так, а что ему? Вот он мне написал. Смотри, подсказку какая-то два блока. Ну давай ставим два. Давай. И что будет, когда два? Кажется, понял. Тут же не все едут, а тут толкаются. Еще раз. Смотри, стал, стал. Типа... О, походу их тут надо сварить. Ой, на тоненьком давай-ка. Вот тут я поставлю сварку. Ой. Э -э две, да, надо поставить, по идее, вот так же, правильно? А Ну-ка. А, да, все-таки подсказка на... Ну... Этот. Правильная была. Еще раз. Ну да, вот раз, два стал и третий варится и уходит до трое. Опля. Я тут вообще круче. А, вот тут не круче. А почему? А потому что вот... Давай уберем вообще вот это вот нафиг, оно нам не надо. А ну-ка. А, они падают, вот блин. Они, короче, так упадут, физика есть какая-то, ладно. Ладно, что-то я тут не учел, ну да пофиг. Короче, можно, можно улучшать свои решения. Так, давайте тут решим, сколько там уже. Ну, вроде неплохая глуха, не ух ты елки-палки отучу. Может тут что-то есть. Там мертвый этот космонавт лежал. Нету тут ни Опля. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой. ой -ей -ей -ей -ей. ой -ей -ей -ей. <С1> Я не могу это сделать. Что я не понял. назад Назад, что такое? Что оставайся здесь? Чё? Куда назад? Кажись, хрен пойми. Ладно. Сначала внизу вот этот. Короче, смотри, вот они падают. Их надо. А. Ну да, смотри, смотри, смотри, четверку делаем. Он сюда жук съедет. Вот здесь сделаем. Получ. И что получается? Хрен у вас, значит, что получится. А, все правильно. Там надо эту подставку сделать. Вот эту. Три. Во. Да, надо тут теперь сделать еще подставку. И раз, если я все правильно понял, два вот так вот. Блин, нет, что-то тут не то, что -то тут, смотри, это падает. Чик. Во, все правильно. Чик. Все правильно. Теперь четыре, четыре. Ой, -ой, Ой, не тут не туда. Надо опуститься надо чуть-чуть опуститься вы знаете интересные задачки не не ожидал ну и не не зря у игры рейтинги хорошие если да давай давай чуть-чуть подымись только не упади рейтинги у, у игры хорошие очень хорошие f ты все понеслась конвейер короче фабрика фабрика ну и чё ой, -ой, -ой. что-то я тут не оптимально опять сделал да да и хрен с ним перформанс ревью будет еще нифига себе Оп. Опа, опа, опля, кто-то тут лежит, здраво. Авау, авау, это я перевожу. Вот это на английском, я перевожу вам, чтобы вы понимали. Собака воет. а. Воет, воет, это на английском так воет. Угу, понятно да вообще на на приколе смотрю. так а хочу куда только скажите что сюда тоже надо это все в... цельно так черный серый черный понятно значит сразу сюда Тык-тык, тык-тык- тык. вот так, да? Вот так, смотри, сюда поворачиваем, правильно? Правильно. Чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Подожди, оно едет, едет, едет. Вот эта херня приедет сюда, так станет. А, нет. А там какая едет? Там вот эта черная, да? Блин, дело в том, что эта фигня будет долго ехать. Может быть, она самая последняя будет. Серая приедет, а потом. Ага. Может эту завернуть сюда? Смотри, сюда завернем. Получится черная. Блин, нет-нет-нет. Да не смотри, это долго будет. Смотри, вон оно пока доедет. Бжж, очень долго эта херня едет. это их еще сварить надо так а если мы ой не, не, а если мы замедлим настроим тут всякого фиг фиг блин почти стой приехал давай теперь вот тут разберемся сюда-сюда а ну-ка Сейчас, сейчас я натупил давайте сделаем подожди подожди подожди надо чтобы приехал сначала вот это черное сюда стало а потом уже вот это давай проверим еще раз нет еще все таки долго едет А ну-ка. Давай, давай, давай. давай. Угу. Блин, что-то чуть-чуть не успел. Еще раз смотрим. Смотри, вот оно едет. А как уменьшить скорость? А как уменьшить вот это, наверное? А ну-ка. Нет. П. Пауза. Подожди, я что-то не пойму. Что за рейтинг? А, и можно пошагово. Да, вот, едет, едет, едет, едет. И в чем проблема? Проблема в... А, может эту да а нука болил зараза он все равно этот чуть-чуть а, быстрее получается блин а как-то бы на одну замедлить Ой-ой-ой, этот сюда будет ехать, ехать под дождя. у него выбора нет. А-а-а-а, я же могу, ой-ой-ой, вот, вот так вот сделать. И он, по идее, быстрее приедет. Также. Так же. А ну-ка. Да, смотри. Надо вот этого направить вот сюда. А это и он сейчас вот так вот Джиг. А тут надо поставить вот так, что ли. Бу -бу -бу -бу -бу. Вот он едет. во во, -во и его толкает. З... А Это должен тоже, по идее, сюда уже приехать. Подожди, а что тут лишнее. Вот тут какой-то лишний. Сейчас, вот он едет, едет, ей. Ага. Ой, ой, ой, ой. <кх -кх>. Ёлки-палки, этот на один получается. Э -э -э эти будут его толкать сюда, значит, надо эти два, блин, а как их склеить? Еще раз. Вот, смотри, это тут, а этот уже должен быть тут. Да, да, да, вот они стали. А, блин. Смотри, Кайти. Ага, их надо. Их надо как-то вот здесь склеить. Блин, на я могу. Ну, там приедет этот, и он столкнет сюда их. Так? А, все правильно. Он следующий прижат, он их толкать сюда. А это... Ой. Сейчас читаю. Ой, блин вот смотри-ка я поставлю вот то есть они сейчас вот смотри раз и этот готов получается едет едет едет и вот тут бы их склеить конечно же Вот этот бы я сейчас толкнул сюда. А где бы эту склейку поставить? Блин, хрен его знает, где ее ставить. Вот, вот так задачка. Надо подумать. Так, надо. А, блин. А вот эту штуку я как-то могу. перевернуть так чтобы а ну-ка с опции П есть edit counter же h hp че еще есть лук Ротает блок. Тут шел блок. Да, я могу его. Тогда получается, мне надо как-то. Как-то. А ну-ка. Вот. Не, подожди, это фигня, ну-ка. Сейчас они по идее вдвоем должны. Не понял. Это что было? это не то а что не так а вот эта херня все она толкает сюда значит она толкается, значит вот тут надо блок поставить, вот этот, наверное, три, три, три, а вот здесь, вот так вот, правильно, а ну-ка, блин, я могу сказать, задачки еще те, а, солнце вышло, нет, а ну-ка, сварились и уходят сюда вот еще раз они вот тут сварились вот смотрите сварились щик этот их толкнул и теперь их надо тут сварить да Леп. Вот так что ли? А Ну-ка. Не, какая-то херня сто пудово. Сто пудово тут что-то сейчас будет не то. ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой нифига себе. Что-то я тут нам намудрил неправильно. варились <смех> не, не, не. блин надо думать О, а что если я тут подумал что если я чуть-чуть переделаю что если тут вот всю херню если я сейчас увидите что если что потому что мне кажется это чересчур ой идея пришла вот такая развернуть выкинуть выкинуть выкинуть Вот какая идея пришла. Вот здесь поставить вот эти блоки пустые и вот здесь их сваривать, а потом, когда, когда придет, ой, вот это, по идее, эти подойдут и столкнут. Да, потому что я что-то намудрил такой херни, что... Так, давайте я сварилку эту построю. Блин, ну давай попробуем. Вот они сварят. А ну-ка... <клёх> что то тут не то Что то тут не хватает А ну-ка а а, а ну еще раз Вот он едет Смотри-ка Сварили что -то, то тут не хватает так, я подумал, подумал. Но я пока ничего не придумал. Давайте еще раз. Вот оно да, сварилось. Сварилось. А, -а, а, я понял. Надо, наверное, вот этот блок убрать. И... Попробуйте его сразу же Как он сюда приходит Сразу же убирать Есть сварилось а, Не до конца что-то Что-то я тут Не доработал Раносли, может быть, сдвинуть. А ну, еще раз. Чик-чик. Есть сварилось. Да, походу. Так, сейчас еще подумаю. Так. А что, если я сразу... Подожди. Это а это будет быстрее Подой, погодь погодь это будет быстрее если я вот это все 5 во можно выделить блок и переместить его сюда есть дальше это все выделить подожди а это откуда также делал а ну-ка может так быстрее будет Это сюда надо переместить Все Интересная игруха Так сварилась, сварилась, сварилась Блин, что-то вот чего-то тут не хватает Чего-то тут не хватает Так, дальше буду думать Hmm. В чем еще раз проблема? Проблема. А может, стоя, а может, из-за того, что эти слишком быстро приходят? Hmm. Пусть будет двигать а, а то и ты так пойдет давай даже вот даже, даже вот так сделаем. тут физики по-моему такой прям уж нету чтобы она перед так она и не перевесит кстати даже если была бы физика такая фу блин прошел 103 что-то у меня не, не все оптимально. Да хрен с ним. И так сойдет. перформанс review. Вот эти, эти ребята, о которых я вам рассказывал. Мне дали статуэтку. А что-то я так бросил а как ее поставить аккуратно о еды на еды дали не понял а вот открылись новые все все ребята все точно все потому что Ох, нифига себе. За... Шифт зажимаю, новые блоки появились. Ух ты, трубы еще появились. Сенсор какой-то. Сенсорные эти. Трубы. что -то по трубам будет течь. Фу, короче, на сегодня все. В принципе, игра очень крутая, мне понравилось. На самом деле, ну, казалось, казалось бы, примитивные блоки какие-то, но надо правильно их разместить. <как> И все такое. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайк, комментируем. Всем пока.